Здравствуйте! Я Бовт Наталья, и это мой канал НБ Фитнес. Сегодня у нас жгучая тренировка для мышц ног. Итак, исходное положение. Ноги вместе, живот подтянут, ноги напряжены. Делаем выпад в одну сторону, подъем, выпад в другую сторону, подъем. Продолжаем также акцент тазом назад. Ноги сильные, обязательно напряженные. Еще. В одну сторону подъем В другую сторону подъем По три пружины и собрали ноги Снова раз, два, три Ноги вместе, еще Продолжаем И добавляем три пружины с отведением ноги На четыре ноги собрали Раз, отводим, два, три Собрали ноги, снова раз, два, три Продолжаем также. же и добавляем пружину. Раз, два, три. Пружина пять, шесть, семь. И собрали ноги вместе. Снова раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И собрали ноги. Снова раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Собрали ноги и снова раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Собрали. Добавляем. Раз, два, три. Поворот четыре. Забираем ногу к себе. Пять. Назад. Шесть. Семь. Подъем. В другую сторону. Раз. Отводим. Два. Три. Поворот. Четыре. Нога к себе. Пять. Шесть. Семь. Хорошо. Размяли мышцы ног. Пока у нас ноги отдыхают. Мы делаем упражнение на баланс. Поднимаем правую ногу. Раз, два, три, четыре опустили поднимаем левую стоим 4 три два один снова раз два три 4 и снова 4 три 2 один добавляем раз два три 4 5 шесть семь. опустили снова с руками раз два три 4 5 шесть 7 опустили еще Раз, два, три, четыре. Выравниваем два раза ногу с приседом. Руки вверх, опустили. И снова. Раз, два. Выравниваем три, четыре. Еще раз, пять, шесть. Руки вверх, опустили. Снова также. Раз, два. Ногу выравниваем три, четыре, пять, шесть. Руки вверх, опустили. И снова раз. Два. Присед три, четыре, пять. Шесть. Руки вверх. Опустили. Раз, два. Присед, три. Четыре. Пять. Шесть. Добавляем поворот. Хорошо. Стоим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Руки вверх. Опустили. С другой ноги. Раз, два. Присед, три. Четыре. Второй. Раз. Пять. Шесть. Поворот. Семь. Восемь. Стоим. Хорошо. Руки поднимаем вверх и опустили. Продолжаем. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, восемь. Наклон корпуса, нога назад. Собираем колено и кисти. Хорошо. Опустили ногу. Снова. Раз, два, три, четыре. Поворот. 5, Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Собираем колено. Четыре. Пять. Шесть. Опустили. Семь. Восемь. Снова поднимаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Наклон. Собираем колено. Выравниваем. Снова. Хорошо. Опускаем. На пол. Продолжаем. Также. Раз. Два, присед, три, четыре, еще пять, шесть, поворот, семь, восемь. Наклон корпуса, раз, два, забираем колено, три, четыре, еще раз, пять, шесть, опустили, подъем. Хорошо, расслабили мышцы ног, сделали глубокий, глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, раз, поделись. И раз, ноги, еще раз, все делаем с левой ноги. Раз, два с самого начала снова прорабатываем мышцы ног по одному разу, продолжаем еще так же. И по три раза пружиним, собрали ноги, снова три, продолжаем также И добавляем, раз, отводим, два, еще собрали ноги, снова раз, отводим, два, три. Собрали. Еще так же. Добавляем пружину. Поворот. Пружиним. Хорошо. Собрали. Снова. Три отведения. Поворот. Пружина. Собрали. Снова. Раз. Два. Три. Поворот. Четыре. Ногу к себе. Назад. Поворот. Собрали. Еще Раз, два, три. Поворот четыре. К себе пять. Шесть семь. Собрали. Раз, два, три. Поворот четыре. Ногу к себе. Назад. Поворот. Собрали. Еще. Раз. Два. Три. Поворот четыре. К себе пять. Шесть, семь. Собрали. Размери ноги в одну, в другую сторону. Сделали вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Глубокий вдох, вытягиваемся вверх, выдох. Размяри ноги в одну, в другую сторону. Согнули одну ногу, соединяем пятку с ягодицей, колено с коленом. Живот втягиваем в себя, отталкиваем колено назад, затем прижимая пятку еще плотнее, делаем наклон. Вперед, ногу отводим назад, пятку к себе, колено повыше, живот втянули, стоим 4, 3, 2, подъем, колено к груди, поплотнее к себе, затем стопа на себя, выравниваем ногу и пружиним 4, 3, 2, 1, положили на бедро, сделали глубокий вдох, на выдох присед и наклон с прямой спиной и пружина 4, 3, Два, один, подъем Сделали глубокий вдох, на выдох, расслабились Хорошо, согнули левую ногу, пятку с ягодицей, живот втягиваем, колено с коленом Отталкиваем колено как можно больше, от головой тянемся, к толком Затем прижимая пятку еще плотнее, делаем наклон вперед, стоим Раз, два, три 4, колено к груди, как можно плотнее к себе, стопа вперед, выравниваем ногу и пружина, 4, 3, 2, 1, на бедро, глубокий вдох, на выдох, приступ наклон прямой спину и пружина, 4, 3, 2, 1, сделали глубокий вдох, потянулись вверх и на выдох. Прослались. Размяли ноги в одну в другую сторону. На сегодня занятие окончено. Все мы молодцы. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорого видео.